Доброе утро, коллеги! С вами Саков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 22 августа и одно из э, ключевых событий сегодняшнего дня. Мы видим, что биткоин э, возобновляет свое восходящее движение, но об этом мы поговорим в конце выпуска. Но ну, а сейчас пара евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция восходящая сохраняется уже на протяжении недели. Мы подошли к важному среднесрочному уровню, который находится в области 1.1627. И вблизи данного уровня может последовать возврат вновь к продажам по данному активу. Первым ориентиром на текущий момент по евро-доллару будет уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 1.1493. После снижения ниже данного уровня можем ожидать возобновления нисходящего движения с целями до 1.1268, ну и далее уже на 1.11 в рамках более крупного тренда. По паре британский фунт и американский доллар также сохраняется тенденция восходящая. На текущий момент цели роста это область 1.30, а возврат к продаже Будем рассматривать в том случае, если у нас может закрепиться ниже минимальных значений, которые также вчера были зафиксированы после коррекционной формации, которая была в середине дня. Это область 128.08. А после преодоления данного уровня мы будем ожидать продолжение также нисходящего тренда с целью снижения до 125.74. По паре американский доллар, канадский доллар сохраняется тенденция нисходящая. На текущем цели по снижению это область 1.2949. Возврат к покупкам будем рассматривать в том случае, если пара сможет закрепиться выше максимальных значения, которые были зафиксированы вчера по цене 1.3055. По паре американский доллар, японская иена сохраняется тенденция нисходящая. Вчера закрытие рынка произошло выше, чем открытие. Это может говорить о некой остановке в том нисходящем движении, которое у нас было. Но, тем не менее, пока тренд не меняется в рамках часового таймфрейма и цели по снижению этой области 109.46, возврат к покупкам будем рассматривать в том случае, если цена уходит выше отметки 110.55 максимум вчерашней торговой сессии. А по паре австралийский доллар, американский доллар на текущем тенденция восходящая также сохраняется. Напомню, как и по всем инструментам, которые мы сейчас смотрели, на текущий момент провладает коррекционное движение и точно также по австралийцу Вблизи у отметки 74 мы можем ожидать также возобновления нисходящей тенденции. Ну и в текущий момент мы видим попытку снижения. В том случае, если австралийцу удастся закрепиться ниже уровня 73.31, это минимальное значение, которое было зафиксировано вчера, то. А в этом случае будем также ожидать возобновления продаж с целями снижения до 71.95, ну и, соответственно, далее уже на 71.70 ровно. А по паре еврофунт сохраняется на текущем тенденция восходящая. Цели роста – это движение в область 90.37. Возврат к продажам будем рассматривать в том случае, если еврофунт сможет закрепиться ниже минимальной значения вчерашней торговой сессии, которые были зафиксированы по цене 89.48. А золото на текущем продолжает свое движение восходящее, коррекционное дошли к среднесрочному уровню, который находится в области 1198 долларов за тройскую унцию. И также вблизи данного уровня может последовать отбитие и возобновление а, вновь а, продаж. Но напоминаю, что всегда нужно дожидаться подтверждения, как в данном случае, а, который может послужить пробитие минимума вчерашнего торгового дня, который был зафиксирован по цене 1187 Нефть марки Brent продолжает свое движение восходящее, цели роста это движение выше уровня 73.60. В том случае, если цена по нефти уходит выше данной отметки, то можем ожидать возобновления роста с целями до 75.18, то есть тенденция может поменяться и в среднесрочной перспективе. Ну а пока а, данная тенденция сохраняется в рамках среднесрочной формации, которую мы можем видеть, к примеру, на 4-х часовом таймфрейме, а, нисходящее. Пока мы не ушли выше данного уровня, данная формация сохраняется. По индексу DAX в начале этой недели мы увидели уход выше максимальных значений, которые мы видели 16 августа. Это цена в области 12 270, что в рамках часового таймфрейма у нас приводит в фазу восходящего движения. Следующие цели роста – это уход выше отметки 12 464 и движение далее по направлению на 12 751. Возврат к продажам, а значит и начало коррекционного нисходящего движения по индексу DAX будет в том случае, если цена сможет закрепиться ниже уровня 12 200. 288. А, ну и а, биткоин сегодня мы преодолели область сопротивления, которая была на уровне 6500-6600 долларов за один биткоин, что в рамках часового таймфрейма нас возвращает в фазу восходящего движения, то есть выходим мы вот из этого боковика, который у нас начиная с 9 августа был сформирован по биткоину и с текущих уровней можем ожидать возобновления роста с целями до 7215 ближайшая цель и далее уже на 8 и 10 тысяч соответственно. Ну а возврат к продажам, значит и продолжение снижения в область 5800 и пять5000 ровно по биткоину мы будем ожидать в том случае если цена сможет уйти ниже области минимальных значений которое было зафиксировано вчера в области 6195 итак коллеги всем спасибо за внимание с вами был саков роман как всегда напоминаю что если вам нравится это видео то не забывайте ставить лайк подписывайтесь на канал адмирал markets нажимайте на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео и если у вас остались вопросы пишите их в комментариях к этому видео всем спасибо за внимание и до свидания